Затреваю глаза, что угу. будет мощная декомпрессия Да я представляю <силу> Всего позвоночника, но первую очередь нас шея интересует Шею так потянем потянет и расслабляем ее Уже даже может быть хруст В этом положении Так, как впечатление? Интересно Ну что-то было? Да, было, конечно Сдвигайся еще разом Раз, сделаем тебе, здесь, здесь, здесь, вот так, да? Чуть-чуть по-другому. Глаза да. Закрываем, да, да, да. Закрываем глаза. А сейчас? Да, тоже чувствую вверху. Да. Ну, там. Отлично, покажи нам лайки. Это многие люди думают, что у люди... меня клиенты после этого отправляются в морг. Это не просто так, это класс вообще. Теперь руки вот так локоть на локоть. Так, у тебя выходил вот в эту сторону. Заебило его голову сюда. Сейчас мы его отправим вот тут. Угу, опускаемся. Еще раз. Все. И вот так руки. все готово но если вы не с нами то зря подписывайтесь это точно